0, Сайдара, <связано> давай хоть инфу, хоть что-то скажи флешку Давай, давай, <связано> давай Дал. Дал еще Туда его. Блин, <связано> Привет, друзья, меня зовут Эрик Шоков. Сегодня на канале у нас не так много выходит роликов, я дико извиняюсь, все изменится, я вам обещаю. Но сегодня у нас будет фейсит. дорога к 3000 Элла. И сегодня мы будем играть 13 каток вместо 10. Почему это произошло, вы увидите в этом ролике. Но что я могу сказать? Я играю не один, я играю со своей командой. Мы ее собрали просто так, случайно. Все это было в выпуске. Я играл, играл, играл и находил каждый раз по тиммейту. И сейчас мои тиммейты это Синопси и Гридж, Они у меня почти в каждой катке. У нас классно получается все. Мы реально выигрываем. Мы реально растем в Элла. Сейчас у меня максимально Элла за всю свою историю карьеры на Шел ТВ. Напоминаю, у меня есть Шел ТВ. Да. КД, конечно, там не очень высокий, но в целом реально очивка в жизни есть. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк под этим роликом. Ну а мы сейчас приступаем к просмотру этого материала. Погнали. Предупреждаю заранее, я решил поиграть без студийного микрофона, чисто по тесте. Насколько это будет печально или приемлемо. Мне было так комфортнее, потому что микрофон не закрывает мне часть экрана. Ну а плюс я тестирую новые наушники от нового бренда, с которым мы планируем сотрудничество. Первая разминочная у нас на Мираже. Классика, так сказать. Начали мы нехорошо, но уже с первых раундов было очевидно, что противники играют на порядок хуже нас. В каждом раунде за КТ они будут пушить и по стрельбе не сильно выделяться. Эрик, заходи пачку и иди под бедом. Бэдом? Да-да-да. У нас был Хороший Блин Туда его Куда кинуть смог? У меня есть смог. Да, давай КТ, давай КТ Да Если мы им проиграем, мы бездаря Это очень слабый человек, очень слабый Да не, мы выиграем, выиграем Билл oh про их, под А, под Б Под Б. убил смоксей вот это есть, and palace. Nice. Uh, Ramp. nice nice Grinch. как ты попал <gunshot> palace one oh, B. Nice. Plus B. nice nice nice nice вау, блин Такую... Слушай, ну если бы мы проиграли по эту, было бы сильно... Это нереально ботики. Еще раз мираж. У нас в команде будет игрок, который шел 0-15. Б... А против нас летели с КД-3. Смогли ли мы перевернуть игру на 180 градусов? Сейчас увидим. Хорошо Стали. попадает сликен. Я убивал, Ариф. Ну, двое я. тут, двое Сити. Я джангл кос. Плохо ХП. Нет, нет, я другой. классно на ВП, китчен, кичен, кичен. Блин, Сайдара. Давай Сайдара. хоть Сайдара. инфу, хоть что-то скажи. Опять будет, залож раунд, здесь выиграли. А Один мадари будет. Яма двое. Yeah. Между. Ас. Сити. Эрик. Класс Тетрис. Я убью, я убью. Ух yeah, ты. Yeah. Yeah. <laughs> Работаем! Вторая катка подряд. Это в говне. Это абсолютное говно. Я сыграл здесь как 1300 элла. Как вы можете заметить, я сейчас в мерче от Винлайн. Ну а также сзади у меня есть подушка Винлайн. Она не у всех. Я просто их амбассадор. И у меня есть специальное предложение. Если вы перейдете по ссылочке, которая находится в закрепе в комментариях, вы получите фрибет на Винлайн до 10 тысяч рублей. Поэтому предлагаю попробовать это предложение. Оно реально интересное. Даст 2 Как и обычно, даст 2 играю под Б Количество принятий плента зашкаливает Реально кайфую Когда попадете против меня, увидите же Б-защиту на этом сайде Ол говорит one stick, one stick. Еще одна Дал флеш вверх платформа. платформа А, платформа Платформа лонг Давай, давай, давай Дал Дал еще одну Убил nice. двоих. Найс! Найс! Хороший! Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Найс! Один в ловре, Эрик. А, слушайте, ну это прям красивая игра. Красивая была. Супер. Лучше бы не начинал. Это, наверное, худшая игра за последнее время. Мы сыграли в тот день одну игру. И это была она. После такой игры нужно просто встать с компьютера и подышать воздухом. Лучший, молодец, молодец. молодец. Ой, нет, я в андре он уже здесь что ли? это эрик это... Один нахуй. Второй создаю. Надеюсь, все нет. Ну, успел, да. К сожалению. Так, так на кто-нибудь не отдают. После той АФК-катки снова начинаем задротские будни. У нас в начале игры вылетит игрок на несколько раундов. Мы потеряем преимущество и веру в эту игру. Но что-то в какой-то момент изменится. Оо, щи. Эээ. Хорош, бро. Легенда. Хорош. Что за позор? Oh, no. Опил старого, сюда. Майн, майн, майн. Вот это спрей. Хорош! Туда его. Яма будет? Да, яма стоит с калашом. Ой, фиолетовый. Сидись. Молодцы. Адрубил. Troisième... Двое, двое. бэксайк еще один на 5. Зига, 5 хп у него. так возьми. Один красный. Ой-ой-ой. <звук> <звук> Джангл. <звук> а, <okay. звук> Ребята, Спасибо. такая легкая игра, балк. Просто господи. <звук> Всего лишь 10-4 отсосали. На... Когда -то, когда -то, когда -то. Небольшая рекламная интеграция на сайте CSFL Это сайт, где есть краш, джекпот, колесо и боевой пропуск. И тем более он осенний, новенький. У меня есть возможность забрать... Первый приз, это осенний аватар Открыть кейс, желеная собака Как только я буду выполнять каждую миссию Я буду получать все больше и больше призов Рассказываю, как это все происходит Вам даются какие-то прикольные задания Например, отправить 2 стикера в чат Либо выиграть 5 игр в краш с кефом 2х И вы получаете за каждое выполнение по поинтам Мой любимый режим на этом сайте, конечно же, это колесо Я закидываю на 2х Опа! Все, мы заработали X2 и теперь я могу вывести этот скин за 20 долларов. Такая вот история. Здесь депозит работает с любой площадки. От крипты до карты. Такая вот история. Все ссылки есть в описании этого ролика. Прекрасно, Эншент и её очень провальная первая половина. Да и по сути игра. Т трое, трое, трое, трое здесь. Сри, вот, без пришел сюда. Послал, он был за нафиг для этого, для налога Мираж и игра на плюс 24 эла Это братан Да, я знаю его Еще кон Найс Да Подалласт Бам-бам-бам. оружие. Это кто за позиция такая? Я хожу. Аккуратно, зик-зик-зик. Ааа, -а -а, туда его! <плодисмент> Всё, Андре андрополос actually... либо... О, oh, броу! блин минус сыграл таз 2 потом прижженную и красивую мелодию что может быть лучше горит смотри давай, давай, давай. Майк, Шор 2, справа один, справа один, эрик Хорош Она что секает? Она думала-то, а? What Ну я не я yes, все. Давайте удачи. Спасибо за игру. Оповещение будет, оповещение будет или нет? Или оно уже было? А вот и оно. Минус 30, господи. Ну ладно. Ну, ладно. Снова Ancient, так как она у нас стоит одна из трех карт, и мы часто ее выигрываем. Сзади Напалост. ой, пойду ой, ё 2-2 1 хп, гранату 1 а -а -а. да, МГГ выиграли близкая игра была кровишь мираж прекрасным бывает редко но жить можно если кто не заметил я всегда играю к тикет и это очень сложная позиция учитывая что я почти всегда стою на а соло И Боже, nice. Кирас Яма, яма nice. Офигеть Одиннадцатая игра. Да, я нарушил правила и в выпуске больше десяти каток. Но был азарт. Мы хотели еще и еще. Чтобы за выпуск вы заметили больше буста Вейла. Прострелите по... Отличная работа, команда. Дефолт и файрбокс. Oh, да, лустричок, лустричок пошел. Двенадцатая игра и начинается проклятие лустрика. Не может быть всегда победа. Карта Overpass. Мы решили пробовать что-то новое. Нужно было что-то менять. Ты видишь дуло? Хорош, еще один бомб. Оружие. Что? Что? Что? Его сейчас Что? Что? стреляют Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? 13 игра. Последняя уже наконец-то на сегодня. Она будет на Инферно. Оу, oh. oh, oh, what, the fuck? what? Да, ГГ. Все, паузу, 100% паузу. Подводим результаты. Мы подняли 39 элла за 13 каток, что тоже неплохо, это не минус. Мы готовы снимать уже следующую серию. Не забудь нажать на лайк и подписку на этот канал, чтобы не пропустить ее. Это Дорога к 3000 элла. И с тобой был я, Эрик Шоков, АК Шок. Тренируйся на себе Шоке, подписывайся на канал и следи за мной в моих социальных сетях. Пока, дружище, спасибо, что ты есть.